Приветствую любителей предметно-материальной истории. В гости зашел уважаемый очень человек Борис Николаевич Устинов, историк фотографии Екатерина Дара и принес свою новую книгу для ознакомления. Ограниченный тираж, а о чем книжка в двух словах Борис Николаевич менее в двух словах Значит, ну во, во первых э это не моя книга это коллективный автор ну, вот тут есть и э я отвечаю за составление фотографий э подбор фотографий. вот а тут еще литературная часть есть э книга служит продолжением э -э заветной кубани которая выходила аж 10 лет назад, это как бы второй том, вот. ну, название несколько другое, но оформление такое единое, то же самое дореволюционная фотография Кубанской области, Екатеринодар, Кубанская область. Вот, коротко. Просто здесь обзор различных фотографий, да, и ну, фотографов это... с описанием чего бы Нет, нет, нет? Как, как обычно, да, это как ну, продолжение продолжение да. вот предыдущего тома, то есть идут и станичные фотографии, и казинандарские фотографии. Новороссийские общем Интересная о, история о, Кубанского края Картинка да, продолжение В настоящих, истории... настоящих фотографиях Собранных по крупицам В буквальном смысле Из фондов музейных Из семейных станичных. Архивов, из станичных музеев да. Где эти фотографии казаков и собирали охота, в частности, то, что вы есть смотрите, фотографии это, очень редко да это редкий альбом э, великих князей охота великих князей она ряд снимков был и в, э, в предыдущем издании книги э, старозавета кубань старозаветная и сейчас повторяется значит что ну, несколько в другом большем объеме ну вот, потому что альбом уникальный. Вот. А так ряд фотографий новых, естественно. Некоторые фотографии повторяются. Но это незначительная повторка есть, но незначительный. И большой раздел посвящен истории казачества. Собраны редкие фотографии различных казачьих обрядов, вот мы можем увидеть какую-то порку, что это такое, это игра, а, это игра, это игра, я думал порят кого-то, игра в жмурке это с участием кубанских казаков. как выглядели в реальности пластоны. Тут ошибочка, это не пластоны. Это... Написано пластом в Бурке Кубанск-Робест 873 года. Да. накосячил? А, нет, нет. Тут еще, еще тут весь вопрос о том, что не, не в этом снимке, а это... А, все, все. Ошибки это другая история. Нет. Не, нет, здесь ошибки нет. Это я для своей книги по истории турманской фотографии я взял другой, потому что этот э, казах снялся и в, в, в одежде э, mm, переодели одного из, из племен, да, одного из племен грузинских по эти Понятно, голодей. были мы эти манекены тогда ходячие, uh -huh. -то, какие-то вот зачетки это пластуны, причем снимались в своей одежде, в которой они ну, видно, еще воевали затемтые. в Севастопольской, да, в Крымской войне. Вот такая книга, друзья, если увидите в продаже, думаю, что вам она понравится. А кроме книги попросил Бориса Николаевича принести такую интересную штуковину, которая называется «Фотовспышка». Я показывал вам уже, что приобрел старый фотоаппарат в деревянном корпусе, с которым фотографировали при помощи вот такой вспышки. Приготовим раствор, сделаем специальную смесь, вставим кремень в эту вспышку и покажем вам как раньше фотографу приходилось подсвечивать снимки откуда у вас такая штуковина борис николаевич поделитесь штуковина это ряд камер а вот стреляет это взвод здесь идет под пружинен потом спустя да, вот должна чиркать по кремню и поджигаться эта смесь вспышка и целый там ряд причиндала фотографических. это мне достался от сына члена кубанского фотографического общества данилюка вот Аппарат, там бачок в общем ряд фотографических этих, аксессуаров которыми пользовался михаил Северьянович, это член кубанское фотографического общества еще до революции вот выписывалось это в основном из германии эти все эти и аппараты и бачки и пластинки но ну, в общем Он в отече... официальный был фотограф какой-то нет, нет? фотолюбитель любитель вот. просто и... покупалось все за границей правильно? Да. И говорите, нас отечественно, отечественно было крайне ну, как мало. алиэкспресс сейчас вот. да? тогда из германии вот. тогда это налажено было велико да. германия франция швейцария бельгия англия из англии что-то приходило. но ну, в основном как я так по каталогам Германии поставляла вот. А каталоги, если смотреть каталоги, это вообще э, вот, аппаратов этих огромных 30 на 40, э, штативы, соответственно, вот, произведение искусства, деревянная камера, вы же приобрели уже, представляете себе, сменные объективы, э, вот, и э, вообще масса таких вещей. Э, это невозможно даже себе представить, вплоть до, что мне восхищало, вплоть до э, э, такого э, напальчника для поддевания пластинок в ваночке. Они же ваночки, они же пластинки, когда прыгали, они они залипали. А, вот. Чтобы поддевать, стёклик, да такой коготь на накладной коготь, значит, для... ну вообще продуманности. Это все это, из Германии, не только да, Германия, вот, но да. А, ну вот, а, аппараты да, в основном немецкие спасибо Борис Николаевич друзья подписывайтесь на канал обязательно опробуем вспышку приглашу Борис Николаевича посмотреть как это работает а вам покажу на видео